Разговаривают три друга, и первый говорит, "О, вчера выходные так прошли замечательно, с любовницей ходили по магазинам, она себе трусы выбирала, ну так ничего, тысячи три-то они мне обошлись». Второй говорит, «А я с женой ходил, тоже надоело мне ходить с одного магазина во второй, но ничего так, выбрала она себе трусики-то, ах, только скажи, они мне Тысячу баксов-то обошлись. Третий. Моя тоже вчера трусы нашла. Вроде обычные. Ничего особенного. Так они мне обошлись в 300 тысяч и развод. Первый и второй. Где она такой магазин-то нашла? Магазин нашла? Так у нас под кроватью валялись. Спасибо огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно, кто не подписан на мой канал. Отписывайся скорее.